Привет, дорогие друзья, репортаж из деревни Значит, собрался перевозить я дом С точки А в точку Б Чтобы это сделать, нужно наморозить дорогу Летом дороги нет Чёрно. Километров 17 это Место, может поменьше немножко Сейчас поедем Нанимаю трактор Т-150 будет озер Будем морозить дорогу, в будем разбирать ну, Мы уже крышу дома сняли Разбирать дом, буду заказывать манипулятор И будем перевозить дом Фундамент я уже залил летом Как-то так буду включаться, смотрите дорогие мои друзья, вот этот дом буду перевозить, так вот мы очистили здесь все, Т150, что подъехал манипулятор для погрузки. Завтра мы едем, разбираем крышу, печку ломаем, пол, потолок, ну еще дня два на поработаем и дом будет к разборке готов. Дела, ребят трактор гребет очень хорошо подъезд сделали с этой стороны чтобы машина могла подъехать минус 30 на термометре сегодня поедем разбирать дом Посмотрим, как у меня собачка. Выпустим, пусть побегаться, греется. Все на сейчас ей напихаю. В комуру. Хант. Иди побегай. Иди, пес, побегай. Давай, давай, погрейся, погрейся. Давай, давай. Молодец, молодец. Побегай, побегай, побегай. Ладно, будем собираться, сейчас Олег приедет, поедем на его машине. Не дизель греть надо, греть до да греть, быстрее на бензинке скатаемся. Вчера сделали дорогу, прогредировали. я думаю, что две ночи обещают, по 30. должно промерзнуть, не буду заводить. Две ночи по тридцатничку обещают. Там дорога в принципе неплохая, но есть одна низина. Там побуксовал вчера на Т-150 немножко ну, Поднавалили снегу, вроде как должно промерзнуть. Посмотрим. дом ребят скинули стропильню сейчас будем разбирать потолок ну стропильню тоже разберем ложим будем разбирать потолок впихнули трубу что-то я это сама не снял на снять интересно она труба высокая была в эту сторону мы толкнули летела. Работающие мужики. мужики. Ну, не знаю, планирую, что машина возьмет бревно со стены. Внутри бревна будет брать машина, а четвертая она будет подкатывать дальней. Олег приехал в сомненных штанах. Юбку себе сделал, с кофтой с складываем бревнышки со стропильни сейчас зайду вовнутрь лицо тоже придется разбирать что бревна идут на проход надо будет разбирать где два бревна запрели и будет срезать и наращивать наверное и здесь надо тоже в углах-то запрели бревна тут вроде все нормально сейчас сдернем потолок Доска подшита хорошая доска, а сам потолок, по-видимому, пропускал и все, он сопрел. Сам потолок брать не будем. Возьмем тут подшивочную доску, эту, обрезную типа вагонки. Но она с одной стороны, а с другой она не, не, не рубанина. Переводы на потолке нормальные, вроде я поколыл, потыкал, все хорошо. На ну, смотрю, конечно, сейчас залезем, посмотрим. Не переводы вроде бы ничего. Не сотрели. Не переводы хорошие, слава богу. Мы же поднимем потолок, посмотрим. Не усыпляется прям вообще капитально. Леву наоборот сверху. Возможно, сначала даже на пол придется убрать, потом уже и потолок. Просто валить его вниз. и всё. Такие делаю ребятки. Такие дела. Немножко перекусим, чайку выпьем, продолжим. Верхний ряд весь под замену, переводы тоже под замену, все сгнило. Когда дом стоял, собранный. казалось, что все целое. Начали разбирать его начали. Верхние где ряд, где два надо будет менять. Переводы прогнили вот в этом месте, проходные были, насквозь прогнили они вот там с уличной стороны в сую, протыкаю насквозь Эти переводы будем по-другому как-то делать, придумывать что-то Ремонту ремон, ремонт, они не подлежат уже Хотя бревна хорошие Ах, как досадно-то Здесь тоже все, единственное верхнее бревно вот это как называется? Черепное. Вот одно, одно хорошее. Здесь на два бревна. Здесь на два бревна. Здесь на два бревна. Низ. Первый ряд брать не буду. Второй ряд. Вот в этом месте немножко может даже срубиться рубится мы посмотрим чудать ушел вытерем чашку сделаем стоит. здесь вот тоже здесь я гниль вырубил под поле будет гниль вырубил пошло нормально, нормально. целое бревно эти вот проходные бревна они все клевые ребят немножко обидно Что делать? дом достался за 30, за 30 тысяч рублей плюс перевозки но да новый выйдет тысяч с надо делать ну, с руб сотку сотку на обойдется мне. 7, 7 на 7 с руб 7 на 7 сотку обойдется такие вот работы производим Завел, друзья, свой старенький дизель. Туговато он сегодня у меня заводился. Сегодня опустилась до 14, а тут что, 30-ник было две ночи. Потом промерзла машина. Прямо она вся изнутри даже закуржевела. Но завелась со второго раза без подогрева, без ничего. С второго раза не запущу, так буду тепловой пушкой греть. А еще стоит подогреватель. Ну, просто... Просто кипятильник, грубо говоря, на антифриз. Но от него толку мало. Так, завел машину, сейчас поеду, поеду, с лесовозом. Чтобы завтра вывозить дом. Еще конечно, дорогу съедеть, посмотреть. Сегодня еще вечером трактор буду заводить. Трактор тоже следо стоит, наверное, солярка еще летняя. А ничего там в баке не должно ее много быть, я добавлю зимний. Что-то нвдшка. может перехватить. Но я погрею, тоже газовой пушкой. Прогрею тракторок. Думаю, запущу. Завтра обещают минус 4. Поэтому ехать надо сразу как бы и на тракторе, и на фишке. Чтобы там подкладки привести, выложить все. Не на землю валить бревна, а на прокладки. Попробуем сегодня трактор завести. Не знаю, что он нам скажет. Зимой я его, ребят, никогда не заводил. Даже не пробовал. Теперь я, эти терки у меня, собака растряпала. Попробуем завести. Здесь он бедолага в снегу, надо было чем-то на... на капот накидывать. Полаз хоть старый какой-нибудь, нету чехла. У кого может лишний ездик, поделитесь. <с -mith> Шучу, ничего не выпрашиваю никогда. Так, будем сегодня заводить. Сегодня весь его прогреем, тогда прогреем, все тоже окуржевел он. Попробуем запустить масло в поддоне погреем. Сам блок аккуратненько шланги не, не повредить. Ну и надо будет пробовать. Сейчас машина разогрелась, поеду. Поговорю насчет техники. Пока стоят холода, морозы. Надо пробиться Там и деградировали дорогу. Есть одна низина, нажимина такая. И в ней. За нее переживаю, волнуюсь, потому что Т-150 провалился. Но ну, снега напихал. Как бы. Потом уже проехал нормально. Разбираем дом, ребята. Сейчас вот это, да? Опа. В машину! В машину! Нормально? Выкинули два с половиной ряда. Выкинули два с половиной ряда. И внизу, наверное, бревно. Я думаю, одно выкинется. Тут вот еще Запарина. Тут Запарина еще. Досадная. Как будет вот, брать это бревну? Троем. Она, ребят, никогда работаю, Извините. Процесс идет, друзья, товарищи. Дом наполовину разобран такие машина это круто при разборке дома машина при разборке дома это круто выкинули что мы сверху выкинули 6 бревен переводы наверно выкинем все и снизу наверное мне кажется одно бревно но посмотрим поднимет да. может и больше какие дела ребят устал, уже устал. Дом поехал. Весь дом вошел в машину. Остались только вот сут... сутунков. Че? Сейчас водитель завяжет. И выбросили мы. Что получается? Сейчас скажу, сколько выбросили. Раз. Два. 3, 4, 5. 5 верхних бревен выкинули. Ну Что делать? Дорубим. Нижнее там запревшее одно бревно, но оно подрубится. Нормально будет. Это мы выкинули. Так вот дом разобрали. Забирать еще шпалу будем. Шпалу доски. Под домом шпалы хорошие. Вон Сашка наложил косяков. Ну и доски потолочные тоже заберем, пригодятся куда-нибудь. Я конечно не такой потолок буду делать, но все равно может понадобиться потолочная доска. На удивление дом быстро разобрался, очень быстро. Еще за три часа практически два с половиной дом разобран. Сейчас на тракторе. На тракторе еще рейсов 5 сделать. Вот, все, ничтяк. Кровать еще тут умника. Уже на тракторе забрать надо. Резная Напомню вам, ребят, что дом обошелся мне в 30 тысяч рублей. Плюс перевозка, дорога. Зубила еще утволяется. Тумблер старый, советский Хорошие, кстати, тумблера он, он, Трактор ставил, покупал новые, горят Вот эти советские, хорошие тумблера Доберем Артефакт, артефакт, ребята Вот так вот Тут Еще много чего выбирать можно Эти бревна мы спилили Они потому что запрели, вон, они запревшие. И эти тоже, верхнее бревно Она вообще сгнила и эти тоже спилили, он уже под Может быть, эти то еще посмотрим пильнем, может заберем эти брёвна. Будет видно. Еще лесу можно набрать. Ладно, ребят, выключаюсь. Лесовоз поехал. Дай бог, что там в болоте он проскочил. Господи, помоги. Так, ребят. Запустили трактор Т-40. Сейчас покажу температуру. Температура минус 10 на градусинке. Предварительно погрели пушкой поддон Поддон Под греешь. С одной стороны закрыли половиком. И, в общем, движок сразу начинал все оттаивать, отходить. На полчаса погрели. Погрели немножко в коробку коробку пока я не буду дергать пусть трактор постоит, погреется Если напускать. на опускаче у меня улитка замерзла видимо вода попадала надо его закрывать попадала вода, пришлось разбирать улитку и убирать из нее лед выехал, ребят, на тракторе полет нормальный Снега. Трактор идет не чувствует. Приезжаем, ребят. Блин, перевозить доски, шпалы и всякую ху, ребят Устал Встал я в этой канаве, короче, на тракторе Че он, без цепей Нахера не тянет Пришлось побуксовать Разгрузились Телегу никак я выдернуть не мог за сками Пришлось разгрузиться Половину увез Первой ходкой За второй половиной приехал сейчас Тут такой подъем и нету бортовок Или мордовок, как их называют На задних колесах Были бы цепи, никаких бы проблем вообще не было Трактор бы выскочил А так он Зашлифовал здесь и все Еще вот на этой Телега уперлась вот в это В этот валун И здесь я встал И не туда и не сюда В общем, такие дела, парни Сейчас загружаю, вот тут уже осталось буквально до 110, наверное Темнеть начинает, сегодня хотели две ходки сделать, получится только одна Еще дня на два работы Доска вся сосновая, тяжелая прям вообще Очень тяжелая доска Но зато широкая и думаю, при желании В дальнейшем планирую делать пилораму небольшую Но это даже на циркулярке можно Обрезной ее сделать